Красносельский, ЖБИ, авария, там, походу, с жертвами. Лада Гранта в заборе ЖБИ стоит, что-то там дергают, зажало этими подушками безопасности, а Мерин посеред дороги раскуроченный. Красносельский на въезде за переездом, большая авария. Вот такая вот авария у нас. Поселок Красносельский. Да. Кошмар. Вот такая авария. Поселок Красносельский. 10 ноября. Ужас, кошмар. Вытащили хоть живые все. А этот улетел аж в столб сбышный. Так полететь, а? О, Леха, привет. Че тут, а живые? Все хоть? Да? А что там скоро? Зажала, зажала его, наверное, да? Пи***ь, э? это виноват